Архетипы. В жизни своей чередую Утренники и платья, Грустное и смешное То, что, найдя, растратил. Нынче же вспомнил с тоскою Рыцарей Нибелунга Драй между мной и тобою Плод архетипа Венгии. Новая мысль и та ведь Мир облетает в Торе. нужно ли было представить что не в насмешку из горя Эти панцовые губы, Дышащие соблазны, Старые ржавые трубы в домиках однообразные.